Добро пожаловать на канал записки гастарбайтера на данный момент я нахожусь в ресторанчике тай Кинг. это довольно популярная сеть кафешек или ресторанов главным образом здесь блюда подаются из Гонконга, то есть это якобы гонконгская кухня. Только что я себе заказал лапку сингапурскую, это жарная лапка с креветками, довольно вкусная, я ее периодически здесь заказываю. Также к ней был заказан соевый соус. Соевый соус здесь бесплатный. Но возникает всегда проблема, как им объяснить соевый соус. Для этого я использую такое приложение как Байду Translator. Вот. А почему его? Потому что в Китае и можно пользоваться без всяких проблем, без VPN. И если, например, вы решите использовать Яндекс-переводчик, то иногда он может тупить, работать медленно. Если вы соберетесь использовать Google Translator, то это головная боль здесь в Китае, вам придется подключать VPN, либо использовать еще какие-то сервисы. В общем так. Но почти у всех китайских блюд, даже гонконгских, есть одна большая проблема в том, что они добавляют очень много масла в свою еду. И, соответственно, если вы привыкли есть относительно такое постное, полезное, то в Китае это будет действовать относительно негативно в этом плане. Я, как только приехал в Китай, буквально за три месяца набрал 10 килограмм, где-то так, что довольно-таки много. Да, кстати, с автофокусом все в порядке. Это я так специально направил его на девушек. Хотя нет, не планировал я так делать. А, что еще? Другая очень интересная особенность китайцев, при всем, при том, что здесь всегда невероятно жирно, они все худые. Вот, мне вот интересно, почему. Напишите в комментариях, почему вы думаете большую часть китайцев худые. Я думаю, потому что они едят не так много мяса, как мы, но опять-таки я встречал очень много довольно-таки упитанных вегетарианцев. Даже не знаю, в чем причина. На самом деле данная лопа является одним из моих любимых блюд здесь. Но она очень жирная, и раньше здесь были порции ну прилично больше, чем сейчас. Вообще, данную лапшу я заказываю почти всегда, когда я здесь, ее стоимость составляет 36 юаней. Это средний ценник для большинства кафешек здесь в Китае. Естественно, есть дешевле, есть подороже, но средний рейндж это где-то от 20 до 50 юаней. Каким-то чудом оказался в Гонконге. Вот вчера только кушал в гонконгском ресторанчике, а сегодня понадобилось очень срочно приехать сюда, встретиться с друзьями. И вот сейчас я снова еду обратно. Надо будет быстренько поужинать в Гонконгском, где-нибудь здесь. Единственное, что я не уверен, то что я сейчас найду что-то интересное, где можно быстро перекусить, но посмотрим я опять в гонконгском ресторанчике, но на этот раз нахожусь уже в самом Гонконге. Заказал вот такой чай и заказал какую-то лапшу с бифом, то есть с говядиной. Честно сказать, я даже не знаю, что именно я заказал, но все это дело обошлось 39 юаней. 39 гонконгских долларов, извиняюсь. Это очень даже ничего, и я даже не против это есть каждый день. И честно сказать, я даже не против перебраться сюда, в Занконг. Но пока никто не предлагает мне работу, ну, либо что-то еще. Но посмотрим, что будет в будущем. Свернулся в Гуанчжоу и позади меня э, находится один из моих любимых ресторанчиков Гонконской кухни в Гуанчжоу Это сеть ресторанов, где готовят очень вкусные сеты И кроме того, здесь готовят некоторые блюда, которые можно найти только в Гонконге Вот, если вы будете в Гуанчжоу и увидите вот это лого, то обязательно посетите Готовят очень вкусно Чаще всего из блюд здесь я заказываю вот этот сет, либо вот этот Но сейчас я закажу лапшу с сыром в одном из видео Дениса мы вместе пробовали такое в Гонконге. Кстати, был в свое время такой промежуток времени в Китае, когда китайцы возили из Гонконга не только продукцию Apple, электронику, крема, маски, косметику, но и был момент, когда они вывозили из Гонконга риц по 20-30 килограмм на человека. Связано это с тем, что в Китае земля полностью выработана, но сейчас китайцы нашли выход, они начали развивать земледелия в Камбодже, они влаживают туда огромные деньги И с учетом того, что в Камбодже земля не возделывалась очень-очень долгое время Качество земли там очень высокое и там не только палку отмельнешь и что-то из нее вырастет Но и вырастет что-то очень и очень полезное Но, естественно, они делают ставку не только на Камбоджу, но и на многие другие страны Юго-Восточной Азии очень много риса, например, здесь, в Китае, импортированы из Таиланда, из Вьетнама и из других стран. А еще последние года, во всяком случае, в Гуанчжоу, Юге Китая, открылось очень много магазинов импортной еды. Куда привозят мясо из Австралии, из Бразилии, из Аргентины. Кстати, у нас в России тоже привозят очень много мяса из Бразилии и Аргентины. А вот то, что я заказал. немножко похуже, чем в том гонконгском ресторанчике. Эти фишболы лучше бы они заменили свиной шейкой, но во всем остальном очень вкусно и питательно. Если будете в Гонконге, рекомендую попробовать именно в том аутентичном месте, в котором мы с Денисом ели. Но если у вас нет возможности в ближайшее время оказаться в Гонконге, но есть возможность оказаться в Гуанчжоу, то эта сеть ресторанов очень неплохая, готовят вкусно, Цена относительно приемлемая. Также рекомендую попробовать здесь различные сеты. Они также вкусные, очень сытные. И по утрам это, наверное, лучший завтрак. Надеюсь, данное видео вам понравилось. Если есть вопросы, то оставляйте в комментариях. Если не подписаны, то подписывайтесь. Ну и если есть возможность, то делитесь данным видео. Всем спасибо и пока!